Так, тарелка. Тихо. Отлично, отлично! Шансы есть. Нет, нет, ну почему? Ну почти прошел. Обидно. 92%, ну там вообще изи, надо было просто нажать вовремя. Так, шарик. Сестеренка. Ой, не надо было нажимать, там короче, если я нажал, там короче сестеренка. Ой, она, короче, двойная сестеренка, там у нас обе пошли вниз, короче, вы поняли. Да? Ну что же, всем привет, дорогие друзья. С вами Данил Яценко. Сегодня я бы хотел поиграть в такую игрушку под названием Geometry Dash. Я надеюсь, вы хоть кто-то с ней знаком. Ну, а кто не знаком, я сегодня вас с ней познакомлю. Для того, чтобы играть в эту игру, нам потребуется воспользоваться всего лишь одной кнопкой мыши. Вот. Либо пробелом. Вот. Можно пробелом. Или сенсоры. Вот. Если вы играете с телефона, с планшета, то там сенсоры, конечно же. Я предпочитаю играть на компьютере при помощи мышки. Вот. Это самый удобный вариант, потому что есть уровни, где нужно реально чувствовать вот эти щелчки вот эти вот и э, все это легче всего почувствовать э, на мышке конечно же да я прошел эту игру скажем так почти полностью вот все уровни которые есть в этой игре я прошел но есть один уровень который я пройти пока что не в состоянии потому что надо его очень долго тренировать очень долго надо потеть я сейчас покажу кто не знает Эту игру вообще полностью я объясню для тех, кто знает, можете чуть промотать. Я там уже буду проходить и уже э, уровни посложнее, чем вот эти даже эти уровни. Я даже показывать не хочу. Но ну, я покажу, может, один уровень. А там дальше я буду проходить уровень под названием, э, ну, короче, он, классификация демонов там входит. Э, Madness, вот Давайте покажу на примере Stereomadness принцип игры. Вот этой все, все вот эти фишки покажу на примере этой игры. Покажется так, что тут очень все легко, просто прыгаем, нажимаем, тут отпускаем кнопку мыши, тут нажимаем, тут нажимаем, нажимаем. Вот, отдаю кнопку мыши, играем, ничего тут как бы нету сложного. Но если кто новичок, кто зашел первый раз в эту игру, то э, вам покажется эта игра довольно-таки сложной. Даже я, когда проходил первый уровень в этой игры, как вот этот первый уровень, как бы я где-то проходил его минут не знаю, 20, 30 даже. Вот, поменялся кораблик, теперь корабликом играем. Очень много режимов у этой игры, то есть есть кораблик, есть волна, есть тарелка. Эти кораблики, тарелки, кубики, они могут изменяться в гравитации. Вот, конечно же. Также есть еще паук, шестеренка. Вот, и когда мы залетаем в порталы, они меняются, и нам нужно просто привыкать к разным режимам ну, фигур. Вот. В принципе, тут уровень я даже не сдохнул, потому что я уже достаточно скилловый игрок такой, скажем. Конечно же, я не, не лучший, как бы, и лучшим меня точно не заешь, потому что я видел просто э, игроков, которые реально похлеще меня, не знаю, раз в 100 точно. Так. Ну, тут, в принципе, уровень легкий, я показал на примере обычного первого уровня, принцип игры. Вот, кстати, еще расскажу, как классифицируются уровни. То есть мы видим смайлики, вот синенький смайлик, это означает то, что уровень очень легкий, easy easy Дальше идет зелененький, это значит медиум, то есть посложнее уже. Дальше идет, короче, я не знаю, что это, короче, ну он уже, хард, по-моему, хард, да? Желтенький еще сложнее значит А красненький Harder по-моему еще сложнее Вот красненький, то есть эти уровни уже Надо будет постараться чтобы пройти Ну конечно же я пройду эти уровни э, Попыток 5, может быть даже с одной Даже с одной, с одной пройду, потому что этот уровень Знаком, мне, как бы я пройду его с одной Попытки, максимум с двух Но я не буду показывать это, этот уровень сейчас, Потому что он легкий для меня, я покажу Какой-то более сложный уровень Чтобы вы поняли Вот Harder Insane, инсейны уже надо тренировать, вот, чтобы пройти их, вы так просто не пройдете, их надо будет реально задротить в игру, чтобы пройти свой первый инсейн, я потратил очень много времени, вот, инсейн, это значит м -м, фиолетовый смайлик, и, конечно же, демоны, демоны самые-самые жесткие уровни в этой игре, вот. в последнем обновлении, сейчас я вам покажу, в последнем обновлении демоны подразделяются тоже, есть простой демон, есть изи демоны. Ну демон в принципе это он как бы все демоны. Вот. А дальше демоны подразделяются на изи демоны, медиум демоны, хард демоны, Insane демоны и экстрим демоны. И чем выше сложность уровня, сложность демона, тем он сложнее. Сам по себе демон очень сложный уровень как бы категории уровня очень сложный. И сегодня я буду проходить изи демона вот одного. Видосик. Я его уже проходил, один раз прошел я его, но я решил снять видосик повторно, чтобы выложить на канал Потому что мне очень понравилась эта игрушка, я в нее играю довольно-таки давно И у меня уже большой опыт есть в этой игре, поэтому я планирую ее иногда снимать даже, да У каждого уровня своя музыка, она может быть плохой, может быть офигенной, может быть вообще идеальной Вот у этого уровня вообще музыка чётенькая, мне нравится Поехали. Кстати, музыка может нарушать авторские права. Авторские права. И поэтому, может быть, я ее даже тихо сделаю, чтобы она не нарусала. Поехали. Спидрейсер называется уровень. Я проходил его уже. Поехали. Уровень очень шикарный, мне очень нравится. То есть, наверное, вы тут не понимаете, что происходит. Но я вам объясню, то что тут, как видите, маленький самолетик был кубик, вот эта шестеренка. Надеюсь, я пройду его с первого раза, потому что я уже его хорошо тренировал, я проходил его довольно-таки долго, вот видите, рекорд поставил, но у меня просто стоит какая-то версия непонятная, то есть у меня все рекорды заново почему-то, как бы тут они есть, а они заново, короче, типа считаются в самой игре. Так, 34% рекорд. Так, кубик, вот это первый кубик, он легкий довольно. Я думаю, в эту игру стоит играть только даже ради музыки. Ну, и стиль тут очень чувствуется хорошо в этой игре. Не то, что вот в нашем вормиксе там вообще скилла нет никакого. А Тут реально скилл, тут память, тут реакция, мышление работает. Тут надо быстро соображать. Не то, что блядь, в вашем вормиксе. Так. Так, вот тут, вот тут кубик. Тихо, тихо. Двойной кубик. О, 63%. Отлично. Поехали, поехали, ребят. Сейчас пройду этот уровень. Я выложу на канал его. Потому что мне эта игра вообще нравится. Я буду снимать, на даже. Правда, не очень часто. Как только я буду проходить какой-то серьезный уровень, я... Бля, сдох. Как так можно было сдохнуть? На самом деле, ребята, вот если кто начинает играть джоми Geometry Dash, то даже не суетесь на эти уровни. Вы не сможете пройти их. Эти уровни надо тренировать очень долго. Если у вас скилла 0, вы хотя бы пройдите, не знаю... Все уровни стандартные, которые есть в Джонни Dash, потому что если вы сунетесь на эти уровни, вы не поймете, что происходит на экране. Я когда э, играл раньше, я не понимал, что на экране происходит. Так, надо собраться, надо собраться. В этой игре нельзя э, как бы отвлекаться что. Как видите, я уже три, три раза сдох, э, тупо из-за того, что я заговариваюсь. Надо собраться, надо концентрироваться максимально на игре. Итак, шарик. Ну, Шестеренка. Ой, не надо было нажимать там, короче, если я нажал, там, короче, шестеренка, ой. Она, короче, двойная шестеренка, там она, обе пошли вниз, короче, ну, поняли, да. так, ну, тут лег, легко все, как бы. Тут главное запомнить уровень сам. Так, вот тут сложные моменты есть, сложные. Так, наверх. Снова наверх. Да блин, вот тут момент сложный просто, там, короче, надо, он там ускоряется и сразу, вот, видите, это ускорение типа, и замедляется сразу, и надо, короче, не... не резко, надо подождать немножко, а потом нажимать. Я как бы, когда ускорение пошло, надо было резко нажать вниз, а я рано типа, и поэтому я сдох. Только бы я сейчас не сдох опять. Да блядь, и опять сдох, ну блин, ну... Конечно же, я еще не такой уж профи, как вы можете подумать. Некоторые люди проходят вообще эти уровни за попыток 10. Я же прошел этот уровень за триста попыток первый раз. Давай нормально полетел. Что за хрень? Я никогда не подыхал там на корабле. Я подыхал, но очень редко подыхал. А сейчас подыхаю три раза подряд. Три раза подряд, офигеть, подыхал. Как так? Ну-ка. Да опять попозже, сука. Что такое? не могу запомнить никак. Я типа знаю, но я что то медленно типа... Ладно, окей. Полетели. Так, шарик. Раз, раз. Раз, раз, раз, раз. Поехали. Поехали, Поле... поехали, блин. Тихо. И тут опасно, опасно, опасно. Так. И тут я сдох тогда. Отлично, пролетели. Теперь сложный момент. Так. Двойной кораблик, аккуратно. Тарелка. Тихо! Как там можно было сдохнуть? Я что-то не сдыхал там никогда. 7, 7 Но там самое-самое уже сложное, осталось как пройти и все. Я уже почти прошел. Главное там... Там тарелка сложная, ну, в конце. Тут конечно, надо будет запомнить кое-что сделать, не забыть точнее. И, в принципе, уровень пройден. Так, поехали. Давай, я прошел, я прошел, я прошел, ребят, да, gg, gg, так, 38 попыток, вот, монетки не взял там две, я хотел монетки взять эти две, но я что-то как-то распирался, я не умею их брать, просто я вроде помню, как брать их, но последняя монетка она была очень страшной, там я бы сейчас по-любому сдохнул. вот, короче я прошел, ребят, я доволен, я снял, вот, 17 минут потребовалось мне, на прохождение, в прошлый раз, вообще всего попыток мне, так, всего я проходил этот уровень, так, как статистику посмотреть, вот, 600 попыток, вот, я проходил этот уровень в прошлый раз, да, а сейчас 38 попыток, я могу пройти его еще раз и еще раз, ну, я уже прошел, зачем мне, хотя можно пройти еще раз ради монеток, но это я уже, Проходить буду уже либо сам, без записи, либо никак. Вот. Что-то мне неохота проходить его. Но если ожидания будут, то возьму монетки эти потом. Вот. вот. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока.